Вам что тут надо вообще, пацаны? Я пацаны, идите дальше. Мы вас трогать не будем, и вы нас не трогайте. Вон они тут, они и тут. А, он, а, он не один. Я знаю, что он не один. Я просто переживаю за свою нычку. Хотя они ее не копают пока что. Я не слышу, что они катали. копали. Не один. Смотри, я тебе выкинул магазин запасной и этот еще. Ну, вот как его. Так, смотри, займите сейчас, короче, позицию. Я выйду на улицу быстро, Закрою двери еще раз. Да не рискуй подожди пока я не думаю что они такие продуманные Мне надо забрать короче а, ну в принципе можем одного заманить сюда так смотри у тебя у тебя это осталось мпшка или как она там МП 9 или да да осталось осталось я сейчас смотри, это дам я сейчас это Сереге тогда скидываю. там... У меня как? еще один... Да у него вал есть. Все нормально. Так, у тебя дробовик, на еще патронов тогда. Да куда? Куда да. мне их? Мне на уже не... с... некуда. Блин. Так, патроны опять. некуда девать. МП5. А, ну заряженная что ли? Так. Она заряженная, да. Это... Они не ушли отсюда. Пресихарились. Да, По-любому, конечно, сути. Сейчас выбегу, да, подожди. Да. Сейчас я выпегу. Блин, вот оружие-то надо было сбегать все-таки забрать у Петики. У меня там такая неплохая коллекция, так скажем. Давай-то это все фигня, наберем. Да не, я не переживаю, я просто отбиваться вот в такие случаи. Сейчас выкапывать. Так, у меня... Сейчас лопату быстренько возьму. Так, надо, короче, вверх на самые подняться и тебя пасти. Я, я сижу наверху. Так, я сейчас выкопаю сундук свой. Ну-ка, подожди, смотри. Один спуститесь на балкон, который в зале. И смотрите, как получается с колокольни, если спускаться, то направо сразу. И вот если я так сижу, меня видно будет, нет, если кто-то копает, допустим. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я меня тебя вижу. А, меня, вот. отсюда, меня видно оттуда даже, да? Колокольня, да. О, я тебя не вижу, нормально. Я хорошее, Но хорошее место тебя выбрал. Тебя а, тебя выбрал. видно, видно. видно. видно а ну я тебя не вижу все зашибись да вот даже за стенкой стою я просто смотрю вот вот так вот а мою чего не видишь вообще ничего не вижу ни ни одного ни другого ну круто Берите так, помогайте не Жалко будет. только вы меня не убейте постараюсь увидеть а зачем ты забору ломаешь а потому что я не могу разобрать так потому что видать флаг выключен Правильно в этом месте ломаю. А? Правильно говорю, ломаю в этом месте. Да, да, здесь ломаю. Блин, а у вас не показывает сколько он хп? Нет, не а, Сейчас отойду. А, нет. Наведись, ужеем, посмотри, показывает? Нет? Я посмотрю. Нет, не показывает твой. Не показывает. Нет. Так, у меня пропала вода, пропала э, еда. Давай ломать. Ай, что ломай. Подвиньте маленько. Какой наломаться в этом телеске? Я не знаю. Сейчас стоим. Это очень долго будет ломаться. Так, а там око с окошко можно спрыгнуть? Да я уже пробовал, нет, никак. Так, за один хп раз... снимает? топора можно с одного-двух ударов убить. Это что такое? Мишка. Как медведи не хватало. Так, что с кроватями делать? Не, не, я походу либо флаг с флагом лоханулся и отключил его, либо кто-то прожал его, но не мог, он прожать его. Же. Как кто-то мог его прожать? никак не могли значит я лоханулся видать так. выключил его в смысле в смысле кто оказывается Газовый... да И еще плюс глушитель. Здесь можно прям целую армию остановиться тмкашкой. Угу. А тебе видно, как у меня глушитель есть? Да, мне все видно. Машина. Mm. Это те же чуваки ездят стопудово. Да-да-да, это они ездят. У них, скорее всего, стопудово здесь база рядышком где-нибудь, да? Mm. Ну раз они на эту заправку, видишь, ездят. Mm. Сколько я ломать его буду? Серега вчера гонял с песеном, блин Тут как будто сексом занимаешься, такой толстяк с жопой жирной Еще прыгает, блядь. да ты Фу, блин А в зомби с такого хитаяния нет. Как-то так долго ломается, да. Прямо Кто? в башку. Ага. Попал? Да, прямо в башку ему попал. Нормально. Это с чего? Со свала. Фига, у него звук. Это без что лучше ли, такой? На Мишку, бы, на мишку, бы, на мушку, на мишку бы лучше похожи. А я у них жил. А он а. За, за церковью стоит. Сейчас я посмотрю, подожди, даже сбегаю. Он притих там, что-то. что он пухтит. А, да. Вс, ему. Пошли в делом. Это кот, как пещерный человек с говой жопой выскочил. Да-да, вот он стоит здесь. Хочу посмотреть. Он просто стоит, короче. Забагался, может. Да, да, да, он забагался. Ха! Сейчас он тебя. Да, ему много... Тогда шкуру не трогай если. да. Сорян. Ты оденешься в шкуру, в этой большейшем... Да. Почему он не дохнет? Смотри. О, о, Типа, о, смотри. Пристрели его, Серег. Ой, а у меня что заклинило. Перезарядила. Правая нижняя, попробую ее. А, Только, давай пойдем, короче. А то он сейчас разлагает, короче, на нас размотает всех троих. Нет, все. О, бедный медведь, Давай, этот, есть топор у тебя? Да, есть, конечно. Давай, очки, чтобы поднять, разделывайте его сами. Ты лучше зайди, Серега, а то мало ли кто побежит сейчас, хоп, нас. Вс. Часть, часть появилась в здании, часть, короче. Угу. Я забрать... Собирай то, то, что не в здании. ты делаешь? Давай, сам. Он палки, что бля, жрал? Чёрки. У меня тут палки, блядь. Палки? Да.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 для раздела ну, до нет. конца Сейчас вот стейки поднять поднять поднять реально у него тут и палки короче ну, какой стейк А письмен, что не закрыл! Сейчас подожди, я шкуру возьму, сейчас столь. Бля! С головой жопой, блин! О, бля, у меня носок где-то был для члена. Бля. Так. Так, я дальше пойду разделывать тушки. С можно делать... Э... Иголки? Да, Я. Э, дверь. Я там, по-моему, не до еще... конца разделал. так остался еще один кусок там разделать я загрузился Сейчас я перезайду Не, меня слышно нормально <связь> <связь> да нормально теперь нормально да и тогда в принципе тоже неплохо слышно было Положил, Куда медведь разделывает мясо, блин? Вот дробовик есть в этом в сундуке. Ну, это я, наверное, выложу. Возможно. Потому что я помню, что я его. Где-то я его скинул. Где? Подобрал? Нет. А вот, возле меня. А, да, вот он. Это он. Он же заряженный там. Да, это он. Ты жах не по забору еще, может, он все-таки развалится. Я просто посмотрел сейчас видос, оружие все-таки простреливает. Вань, я пробовал уже. Не, ну, блин. Жалко патроны тратить. Найдём и всё. Надо валить найти легко. Потом. Твоё... Чё такое? Да патроны закончились. три, Чё? А 8 где? Семь и восемь где? Твосьмия зарядные же. патрон закончились. Дальше ломаем. Мне нечем ломать, а вань. так возьми топор. Сейчас я тебе дам подожду. Кирка же еще была, могу кирку дать. На, топор. И кирку. Угу. Твою... Опять мишку пришел. Ага. Вот, смотри, как я выложил тут жрачку. Зашибись ты, молодец вообще, блин. Я тут еду положил, он сыт на нее. Он сам... его приспичило. Пойду ломать дальше, дальше. Это кувалда еще была. Попробуем кувалда сейчас еще. Ну, да. А конфли... значит, порам киркой? киркой? Киркой, Короче, я пойду варианты искать. Честно. Ч искать? Варианты. В смысле? Тут пройти, а да я не знаю, как вообще. А! Твою а, да я уже пробовал так, ты смог меня спросить. Сука сжахнулся с третьего этажа. <свес> не, я могу попробовать, конечно, вон оттуда спрыгнуть. Ты сдохнешь, думаешь? Погоди, погоди, погоди. Пойдем, ты из вот. не прыгай, знаешь куда? А, вот на этот уступ Попробуй А потом с уступа колья, что ли? Какие колья? Нет, Нет он, пере... он, он перепрыгивает сразу Он сразу перепрыгивает Но ты честь другой стороны <связывая> Плохая затея была Теперь опять хромать Так, Ваньк Ты где там? Все, я побежал прыгать суицид бой блин ну это высоко копей да нет от, не отсюда вот не суда с другой стороны там нету с другой стороны ты прям нас с колокольни прыгай на церковь крышу церкви да тут никак не запрыгнешь, вот, только так, как где я стою сейчас. Ты сдохнешь. Ладно, прыгай, первобытный Что? человек. Сядь, сядь, сядь, и только потом прыгай. Так ниже будет. Попробуй пониже Ой. спуститься. Сдох? Нет, я не сдох. Ах, халявуя. Я проводился по текстуру. <свист> да еще хуже. Я вижу тебя. <свист> Я вижу твою голую жопу. Нет, ты плывешь. А у кого кирка выпала? <свист> а, у меня. Положи мне бинтик, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Я поближе как-нибудь положу. Голую жопу вижу. Так, ну попытка была хорошая, слушай. Я выжил. Ну да. Попробовать еще раз можно. Я еще раз попробую. В принципе, можно. Можно, можно. Я не буду пробовать больше. Не, не, не пробуй. Я попробую потом. У меня осталось 20 хп. У меня 30. 35. О, я вылез. Я одну ногу только сломал. Как ты вылез? Не знаю. Так, так. но ну я понял, как это можно сделать. Кстати, слушай, я понял, как это можно сделать. Вот, теперь я хоть могу уходить нормально. Пойду ломать дальше, пока типа, пока не стемнело. Да не ломай, ломай. Почему? Сейчас все сделаю. Да сейчас я все сделаю. Просто отъезжаться на. Так куда тут мясо положить? А Серег, ты сюда мясо ложишь, да? соберу мясо. Вон, смотри-ка, тут какое это. Только вот тут вот пар кусочков э -э, Ваня обоссал. Да, у них. Где мы были с тобой? Куда я мафон принес? У меня шортики есть. Кстати, тебе подойдут. Они такие прям облекающие. Сейчас дам тебе шортики. А, шортики да важны. Не, не, не, вот эти одеть. будет прикольно. А, есть еще прикольнее, кстати, обрезанные, там, они так называются сексуальные что то обрезанные джинсы. Вот, да мне лучше, я так погоняю таких. Да не, у меня нету таких, я их выкидывал. Да ладно. Так, ну смотри, вот, вот, надо 6 досок и два металла в принципе. Я поставил, ты можешь, можешь видеть? Строить? Вот еще две доски есть. Ты сейчас разрублю вот раз, одну, разру... одну и будет 4 доски вот эти чем а, делает 4. он рубит вот, бревно Ага, у меня забор как будто рубит да да я знаю доски на улице еще остались да, блин это долго Давай, может, полену возьму, там сразу разрублю. Да, я же таскал сюда, надо было здесь. Ой, сорян. Кого-то кинул. Кого да вкинул кого-то. Да Серега просто пробежал мимо, и я в него нечаянно кинул. Так, там последний... Один ящик готов. Где ты? Ха-ха! У-у-у! О, у меня резко в ХП восстановились. Резко, прям, прокинься с 49 до 100. А, ah, подожди, подожди, подожди! Потом. Все, потом. Так, погоди. Сейчас, сейчас, сейчас. Хочу запечатлить картину. Давай. Смотрю. О, горело прыгать Это, знаешь, да. И что Bench. Я умер. Да ладно. А можешь на меня нажать? Типа коматоз как-нибудь. Можешь помочь? Как, как я тебе помогу? Ну подойди как-нибудь близко и типа попробуй, я не знаю. Меня не видно туловище там. Да вот нет, не видать. Не видно, да? Нет. А в прошлый раз же я выжил, ⁇ -мо ⁇ А, ты забыл сесть! Блин. Высоко слишком. Да. может, лежа было надо попробовать вообще? Да, или лежа вообще. Короче, да. Не удалось. Не удался прикол. Сейчас я прибегу. Сейчас я снова попробую. Приду. Вот я подписал. А, так, еще можно сундук закрывать, ведь, да? Да? А как тебе назвать? А гусь, арбалет. Откуда тут арбалет? Так тут же спавнится, вечно. Ты? Не серьезно? я приду обратно и Не прыгай больше. Да не, не, нормально все, можно. Я понял, как надо. А или ложиться, или садиться. там минимальный ХП останется. Так, что-то <с2> Прям зашел, короче. Не, нормально, нормально. Все. Я зашел. Залез. Наконец-то. А ч? Опять по текстуру провалился. Ну... Такое, нет, я опять под... я в опять. Понял. Понятно придете накануя чуть чуть подальше чуть-чуть и -чуть подальше. точно сдохнешь есть всем год бай леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи знаешь, не тут не Ваня паркурщик. Это вообще. 2 раза три, наверное, помню. Я с колокольни прыгал, уже сколько раз. О, поддыхал, это кто? Берега, сколько... а, ты напугал. Привет, я... Привет. Этот, я был в коматозе, когда спрыгнул, он сознание потерял мой персонаж. И 6 минут ждешь он встает потом. Ну, нормально. Я думал, он так. умирает, а если ты в коматозе, устаешь. 40... Стоп я 50-й буду, 4 человек. Ты в курсе, что я два раза прыгал с колокольни, и ничего, нормально? А сколько Ваня раз прыгал, ну, я да, со счета я сбился. А вы с нее выйти даже не можете, да? Нет. Нет выйти да, там зайти. можем, замки, замки мои работают. Замки мои работают. Типа. А, работают? Ну, да. А типа, этот, все остальные стены, и мы ничего не можем поставить. Да выпустите с меня отсюда! Я тут уже насрал, блин. Кучу. я уже думал там много халявных золотых замков сейчас придут да я снимаю. не могу сделать золотые замки не выживание а буквально 5 процентов не хватает я сдох походу нас зарейдили ⁇ -мо ⁇ да ладно ну да я слышу как я умер а почему а как я умер нет нет я не могу умереть они походу на минах они походу рейдили нас сейчас я захожу а у нас от чего ты можешь умереть это не я умер это походу трепкилл пришел от мины а -а -а. еще картинка не загрузилась но ну, ну, звук в курсе как умираешь мин, в курсе ну вот это и трепкилл он такой же блядь mm. помоги мне дай мне руку хотя бы давай Не. Там жить они ж хотели место наше отжать к нам сегодня, кстати, тоже телевизор